Hello, world! Не знаете, как меня зовут? Матвей Бухарцев, будем знакомы. А это образовательное видео из серии «Заметки программиста». Начали! В этом выпуске я расскажу о языке Python, как его установить и как пользоваться. Язык. Python или Python – это высокоуровневый язык программирования со строгой динамической типизацией, является объектно-ориентированным и интерпретируемым. Давайте разберемся, что я сейчас сказал. То, что язык высокоуровневый, значит, что с ним удобно работать. Его строгая динамическая типизация означает, что в языке присутствуют типы данных, но при этом они могут динамически преобразовываться. То, что он объектно-ориентированный, также важно для нас, так как мы работаем с объектами. О том, чем отличаются интерпретируемые и компилируемые языки программирования, мы поговорим в одном из следующих выпусков. Если вкратце, интерпретируемыми называются языки, код на которых хранится в исходном виде и преобразовывается в машины только в последний момент. Но довольно пустых слов. К делу. Установим Python. Да, этот язык нужно отдельно установить. Заходим на сайт python.org и скачиваем установщик. На главной странице доступна последняя версия. Она уже сразу подобрана под вашу операционную систему. При первичной установке вам будет предложено сохранить все файлы в папку по умолчанию. Мне же установщик предлагает сделать обновление. Устанавливаются интерпретатор, библиотеки разработчика, запускаемые файлы, стандартная библиотека, инструменты тестирования и прочее. Готово! Установка успешно завершена. Здесь предлагаются ссылки на онлайн-туториал и документацию. Также вы можете узнать о новых релизах и о том, как пользоваться Python с Windows. Закрываем установщик, переходим к следующему пункту. IDE – среда разработки. Готовясь к этому выпуску, я нашел статью ТОП-10 лучших IDE для Python. Естественно, она не единственная в своем роде и многие на просторах интернета смогут вам что-то посоветовать. Я ничего советовать не буду. Вы можете пользоваться средой разработки по своему усмотрению. Я пользуюсь средой разработки PyCharm. Это IDE от международной компании, основанной российскими разработчиками JetBrains. Меня привлекла их бесплатная подписка для студентов, а также неплохой интерфейс. Но вы можете использовать и другую удобную для вас среду, адаптированную для разработки на питоне. Возможно, это одна из тех, которой вы уже пользуетесь. Кроме ID, которую многие российские разработчики называют IDE, существует еще одна аббревиатура IDLE. Здесь добавилась буква L. Что это, спросите вы? Действительно, об этом мало кто знает, но это и мало кому нужно. IDLE – это Integrated Development and Learning Environment. Здесь добавилось слово Learning, то есть обучающее. В переводе расшифровка будет звучать как встроенная среда для разработки и обучения. Это среда разработки специально для Python. Выглядит IDLE примерно как обычный блокнот Windows. По функционалу он схож с командной строкой. Прошу прощения у поклонников минимализма, но я выбираю среду с хорошо проработанным дизайном. Вот мы сейчас к ней и вернемся. Начинаем использовать Python. Я создаю новый проект на чистом питоне в PyCharm. Обратите внимание, что здесь я не создаю новую среду в разделе «Интерпретатор», а использую существующую, которая уже записалась на диск C. Такой вариант использования подходит, если вы хотите использовать одну среду для разных проектов. Если вы хотите создать кастомную среду для конкретного проекта, выберите первый пункт. Нажимаю «Создать». В приветственном проекте уже продемонстрирован базовый синтаксис Python. Пит... Комментарии на питоне ставятся после знака решетки. Или диеза, или хэштега, как вам привычнее. Это простейший скрипт на Python. Здесь вы можете прочитать, как пользоваться этой средой разработки, и написать программу Hello World. Давайте запустим программу. Я нажимаю Shift-F10. Произошла интерпретация программы и программа завершила свою работу. Она вывела HiPycharm. Давайте заменим основные слова, чтобы получилось Hello World. Запустим код заново. На самом деле весь код, который приведен здесь только для демонстрации, можно сократить до одной строчки. На этом пока все. Ждите следующий выпуск, посвященный питону, на YouTube-канале Бухарцев Студио. Также не забывайте, что все ссылки на полезные ресурсы находятся в описании. В конце этого видео я не буду ничего говорить про подписку и лайк, а просто пожелаю вам здоровья и удачи!